А, ну давайте посмотрим вот клиническое э, при, применение арники, как я уже сказала, это травматология, любые-любые-любые да? травмы. С, э, вот я не сказала еще там, э, я сказала, что это там падение или какие-то травмы. Даже вот, может быть, вы не знаете, что не видите, что есть травма, да? допустим, вы упали, какая-то травма копчика, или ударились головой, э, или э, сотрясение мозга или э, связки, да, травма то есть ну, как бы боль чувствуется, то есть даже нету открытого какого-то такого, значит, какой э, там, э, раны какой-то. Да? То есть вот любая, любая, любая травма. Очень арника, вот, вот я без нее тоже не смогла, потому что очень много используется в, э, в, при природах. При при родах арника используется, да, значит, ну, во-первых, обязательно, то есть это вот 100%, в любом случае, после родов я назначаю э, пациент, пациентке арнику, потому что, э, ну, роды это все-таки такое травматическое событие, да, то есть, ну, для тела это, это такая небольшая травма, да, вроде бы это как бы натуральный, натуральное... Э, События, да, то есть запрограммированный разжать, но все равно это травма. И как бы, чтобы поддержать как-то жизнь женщину все равно я даю арнику но если были какие-то проблемы какие-то допустим или это было кесарева да то есть это уже понятно это уже рана или это были какие-то там разрывы это тоже раны обязательно обязательно после после родов арнику для женщины а если было а если были у ребенка какие-то проблемы допустим часто там бывает что за ребенок застряет застряет застрянет, как же правильно по-русски так сказать, э, застрял в родовом канале, то есть он долго сидел mm. в родовом канале, то есть это получается э, сильное давление на голову, это тоже арника. Вот. А вообще вот голова, травмы головы и травмы копчика, это очень-очень э, важные как бы такие серьезные травмы, даже может быть, если у вас была травма головы без сотрясения мозга. Конечно, сотрясение мозга это это, конечно же, очень серьезно. Но даже если без сотрясения мозга, все равно э, травма головы, травма копчика обязательно с ними нужно работать, потому что они, могут, э, как я говорю, они оставляют такие травматические пятны в организме, да, то есть э, может может быть, у вас копчик и прошел, голова-то уже не болит, и синяков уже нет, вот. но эта область, вот пойдет, если вы пойдете, допустим, к остеопату, и он вас значит, начнет как бы, тестировать, он вам скажет, а, он увидит эту травму, даже пусть эта травма была э, много лет назад, он все равно ее увидит. А я, как вот врач, э, я очень часто вижу влияние этих травм, на другие органы и системы организма. Допустим, травма ковчика часто приводит к проблемам вот в этой области, допустим, там, к синуситам, э, гайморитам, э, значит, проблем с, может быть даже проблема с ушами, то есть вот идет вот этот вот, как сказать, травматическая мы называем это травматическая волна идет вверх по позвоночнику, может быть это будут главные либегрения. То есть обязательно нужно снять и да, травму, то есть снять боль, восстановить, восстановить ткань организма, но снять вот эту вот э, травматический, как я сказала, отпечаток или травматический паттерн да, отпечаток этой травмы. Арника, вот вы ничем не снимете только арника. Арника и остеопатия, вот остеопатия, они хорошо снимают, то есть как бы снимают на таком на уровне, на уровне ткани значит, как я уже сказала, зажив зажи, э, синяки, да, вот любые синяки, вот такие вот синяки, э, гематомы, вот, то есть э, помогает застойным явлением, там где синяки, она они помогает застойным явлением, вот где где есть синяки, поэтому, кстати говоря, э, пластические хирурги любят арнику, потому что часто после хиру... пластической хирургии есть вот эти вот синяки, я арника очень хорошо рассасывает а, поэтому да есть конечно есть тоже различные гематомы которые не связаны с а, травмами вот. но тоже вот Арника она работает на, э, на проблемы с кровью вот именно на проблемы с кровью допустим какие-то там сосуды, э, там, кровоизлияние допустим конъюктив, в конъюнктиву, в, да, в глазные крово, кровоизлияния то есть вроде как этой травмы не было такой большой вы нигде не ударились, ничего не порезали э, Такая вот внутренняя, где-то такая, такая внутренняя травма есть. И поэтому арника тоже очень хорошо здесь работает. Но вот интересно, что это вот более утоляющие средства арники. Тоже расскажу примеры своих пациентов. Одно время работала в клинике вместе с зубными. Врачами, зубные врачи, врачи которые зубный врач, который был такой большой приверженец, приверженец натуральной медицины. Вот, так вот, он обязательно после каждого каждому пациенту после, будь это просто дырочку засверлили или это было удаление зуба, или это был имплант, или это было там удаление, как это, кор, корни, да? За пломбиров... пломбирование корней угу. удаление корней эм, вот э, в любом случае валарнику вот там еще есть еще один препарат есть еще гайперикум это препарат для нервных окончаний потому что зубы это наши нервные окончания здесь на черте. вот прекрасно работал и вот даже были вот, вот те, те пациенты которых было удаление зубов или импланты а это вообще серьезная операция они, да, они без болеутоляющих, только на арнике, но там нужно было очень высокие э, разведения арники, я буду говорить об этом чуть-чуть попозже, э, но там да, даже тоже не, не нужны были болеутоляющие, а зубная боль – это, это серьезная боль, согласны со мной? Конечно. Так, мы, не, мы не висим? А хорошо, что еще? Что еще делает Арника, вот когда у нас есть какая-то травма, бывает травма, допустим, растяжение связок, да? вот. Или перелом, и э, отек. И вот она, Арника помогает уменьшать отеки в этом случае вот э, интересно тоже э, мышечное напряжение помните рассказывала про э, швейцарцев которые использовали арнику не только при травмах а еще и при мышечном напряжении ну, естественно мышечное напряжение или какие-то сильные мышечные нагрузки это микротравмы для, нашей, для наших мышц вот для нашей фасции это микротравмы поэтому арника в этом случае тоже очень хорошо работает но там есть еще препараты ну вот ростокс но арника тоже хорошо работает вот интересно тоже, а из-за перенапряжения голосовых связок, тоже вот такое вот, вот это, это заболевание, это состояние, но вот когда перенапрягли голосовые связки, тоже Арника может помочь, там тоже и другие препараты. Вот Носовые кровотечения тоже хорошо для носовых кровотечений, часто вот глазами, как я уже говорила, Кровозлияние в глазах может быть но вот кстати говоря если это травма глаз механическая травма глаз то это лучше давать препарат гомеопатический аконит а не арнику вот аконит в случае лучше вот, ну и даже вот в дерматологии иногда применяется арника, но как-то я, я не особо так ее применяю в дерматологии, но вот где очень-очень-очень часто я применяю арнику, это в сердечно-сосудистыми проблемами, потому что арника, помню, говорила, стимулирует кровообращение и восстанавливает сосуды, влияет на кровь, и, естественно в этом случае сердечно-сосудистые и арника это очень uh, хорошо но там обычно она назначается как поддерживающий препарат потому что там же не было, э, не было трав, поэтому как поддерживающий препарат но вот здесь вот я тоже хочу подчеркнуть и чтобы читать слушатели э, обратили на это и знали что после инсульта обязательно вот именно сразу, как только инсульт э, на, произошел, после инсульта рекомендуется в качестве и неотложной помощи, и в качестве э, восстановительной помощи. Принимать арнику. Вот. Э, арника обычно как бы в таких низких разведениях она у нас называется. Вот. Э, ну, да, кровотечение, кровоизлияние это я уже сказала.